Здравствуйте, меня зовут Александр, я сервисный инженер компании iGo3D Россия, и сегодня я вам расскажу про устройство автоматической промывки FormWash. В стандартной комплектации принтера Form 2 идет комплект для ручной промывки изделий после печати. Данный комплект представляет из себя два контейнера для промывки деталей в изопропиловом спирте. Основная сложность при ручной промывке заключается в необходимости постоянно отслеживать необходимое время нахождения модели в спирте и своевременно ее доставать оттуда для просушки. Компания Formlabs для автоматизации упрощения данной задачи представила устройство FormWash. Оно позволяет промывать детали в автоматическом режиме. Далее мы перейдем непосредственно к обзору устройства FormWash. FormWash представляет из себя бак, где располагается изопропиловый спирт. Компания FormLabs рекомендует использовать изопропиловый спирт очистки не менее 96%. Перемешивание спирта осуществляется внизу контейнера за счет пропеллера. Для удобства хранения и использования по бокам от FormWash располагаются отсеки. В данных отсеках находятся инструменты для А В левом отсеке расположены бокорезы для удобного удаления поддержек с модели. Также здесь располагается шпатель для снятия модели с печатающей платформы. В правом отсеке располагается пинцет, с помощью которого можно достать модель после промывки. Также здесь располагается дополнительный шпатель. И отдельно здесь располагается гигрометр. Его стоит упомянуть отдельно. Он служит для того, чтобы замерять концентрацию фотополимера в спирте после промывки. Органы управления FormWash располагаются в нижней части. Здесь располагается экран и энкодер для выбора настроек для промывки моделей. На экране всего три строки. Первая – старт для запуска процесса промывки модели. Вторая – это таймер для установки необходимого времени, который требуется для промывки модели. И третий – Open для автоматического открытия FormWash для удобного извлечения платформы с напечатанной моделью. А теперь рассмотрим процесс работы FormWash на примере модели, которую мы печатали ранее. А сейчас мы промоем модель. Для этого, в первую очередь, нам необходимо открыть верхнюю крышку FormWash. Здесь мы видим рамки для крепления платформы с напечатанной моделью. Также можно снять модель с платформы и расположить ее непосредственно в данной корзине. Для того, чтобы приступить к промывке модели формвош, в первую очередь необходимо залить изопропиловый спирт. А спирт необходимо доливать до уровня. Ранее я упоминал о гигрометре. А, гигрометр представляет из себя поплавок для измерения уровня концентрации фотополимера в спирте. А при первичном погружении гигрометра в чистый спирт необходимо провести юстировку гигрометра. Для этого мы выставляем красное резиновое кольцо по нижнему уровню делений на самом поплавке. Периодически необходимо проверять уровень фотополимера в спирте. Для этого мы погружаем гиброметр в спирт и смотрим, на каком уровне у нас установилось кольцо. Критическим уровнем, после которого необходимо заменять спирт в считается отметкой верхний уровень поплавка. Сейчас мы возьмем предварительно напечатанную нашей модели и расположим ее сверху в крепеж. Далее мы закрываем крышку. Выбираем необходимое время для промывки. Модель напечатана фотополимером Gray. Для данного фотополимера необходимо время промывки 10 минут. И после этого нажимаем старт для начала процедуры промывки. После промывки модели Formwash для некоторых типов фотополимеров необходимо засветку ультрафиолетом для достижения прочностных и других технологических характеристик. В одном из следующих видео я расскажу вам про Formcure от компании Formlabs, которая как раз служит данной цели. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.